Стихийный факультет. Приглашаю я на этот факультет людей, окончивших второй базовый курс по программе освобождения сознания, то есть с чистым астралом. Силы, которые мы подключаем на стихийном факультете, настолько велики, что они поднимают в сознании все, что вы даже не представляли себе, что там лежит. Поэтому ваше сознание должно быть соответствующим образом подготовлено. Именно поэтому я не принимаю на этот факультет людей с улицы, а принимаю только с предварительной подготовкой по первому и второму базовому курсу, который можно проходить как в группе, так и самостоятельно через видеосеминары. Главное не просто посмотреть, а отработать, потому что от качества работы будет зависеть и эффективность вашей работы на стихии. Стихии это первичные силы, из которых когда-то творился мир, когда-то творилась реальность. Соответственно, когда мы в себе пробуждаем эти силы, мы пробуждаем в себе первичный элемент творения, который не под подвластен ни эгрегором, ни системам, ни проклятием, ни порчем, ибо не ведает, что это такое. Соответственно, развивая в себе эти силы, мы развиваем в себе ту первичную чистоту, из которой мы можем все сотворить заново. Надо сказать, что вся магия, любая магия, она строится на умении управлять стихийными силами любая магия, какую не возьму. Мы говорим о магии они колдовстве, повторяю, здесь есть определенная разница. Колдовство работает с уже готовыми потоками, выходящими из эгрегоров, а магия работает с первичными силами. Тот, кто владеет стихийной магией, тот, кто умеет договариваться и управлять стихиями, в касте магов всегда считался выдающимся, высочайшим, самым главным. Методика, по которой мы с вами работаем, она, конечно, Щадящее, да? Потому что если бы мы работали, скажем так, уму, так как это было заложено в старых школах, то у нас этот процесс занял бы так, лет 20, как это раньше было, например, в друидических школах, когда они учились работать со стихиями, в волховских в древних школах волхования, там тоже очень длинный методический процесс. Мы методический процесс немножечко подужали с тем, чтобы на занятиях вы получали только основные знания, как работать и с чем работать, а все остальное время посвятили бы самостоятельной практике. Поэтому работа эта и простая, и сложна одновременно. Простая, потому что не вводит вас в жесткий режим дисциплины, когда работать и зачем а сложна, потому что вам придется приложить ну, достаточно много сил и времени личного на оттачивание того или иного мастерства. Но э, овчинка, стоит выделки. овчинка стоит выделки. Сила стихии настолько велика, что ею можно решить абсолютно все проблемы человеческие, а после решения этих проблем набрать уровень бытийной массы такой, какой невозможно набрать нигде. Вот, поэтому первый-второй курс, если есть, то милости прошу по скайпу или лично в Санкт-Петербург, я вас приглашаю. Первый-второй курс, базовый допуск, дальше принимаю всех. Буду рада научить, да, там, там ограничений нет, хоть христианство, хоть мусульманство, плевать в стихии хотели на все да. эти человеческие игры.